Всем привет, с вами снова Валентин И сегодня мы посмотрим и поговорим о сумке э -э Городская сумка для скрытого ношения Ну а для скрытого ношения чего? Те, кто в этой теме крутится, они поймут Значит, э -э данная сумка у нас изготавливается Из материала жатка Плюсы этого материала в том, что Он водонепроницаемый, он не боится грязи Легко его вытереть обычной тряпкой Не боится растворителей Что дает большой плюс данному материалу Особенно в использовании там, в городском режиме Когда ты едешь в общественном транспорте Где-то можно запачкать сумку Взяли обычную влажную тряпку, протерли и как бы грязи как и не было и даже если вы краской запачкаете можно взять растворитель и протереть растворителем и вы не попортите сам материал сумка останется в таком же э, качестве как изначально давайте рассмотрим немножко детальнее Данная сумка у нас имеет три отделения. Первое отделение это главное на молнии. Внутри отделения у нас имеется э, крепление с липучкой. Оно снимается как полностью и фиксируется на широкой липучке. Также вот эта часть тоже отдельно. Э, Расклеивается и склеивается на Дальше у нас идет второе отделение, поменьше. Внутри есть три резинки под магазины, под фиксации магазинов. И третье отделение, маленькое. Можно положить какие-то документы, оно небольшое. Значит, Самое большое у нас отделение Внутри имеет подкладку Такую же как и снаружи Это материал сжатка Это дает плюс Большой прочности этому материалу И внутри сумки Если вы будете перевозить Металлические предметы То она не порвется Также данная сумка Имеет в стенках уплотнитель что дает форму данной сумки дополнительную фиксацию и плюс не повредит те предметы которые внутри. вот на этом отделении у нас видно как сам материал жатко выглядит с обратной стороны это такой вот прорезиненный материал что дает возможность, ему не промокать и то есть сам этот материал он не боится влаги то есть смело можно ложить туда документы с ними ничего не, не случится на внутренней стороне сумки у нас есть еще такой вот хлястик для быстрого открывания сумки Данная сумка у нас переносится на одном таком ремне плечевом. То есть перекидывайте через плечо. Внутри есть вставочка мягкая. Фиксируется этот перенос ремня на большой широкой клеще. Для быстрого съема сумки. Также на самом ремне у нас имеется вот такая фиксирующая липучка, которую можно отсоединить и регулировка длины с фиксацией. Если вам понравилась данная сумка, я внизу под видео оставлю координаты, где ее можно заказать. Ставьте ваш лайк. Все, спасибо за внимание. С вами был Валентин. Пока-пока.